Центр экологии человека «Валкон» представляет инновационный продукт – пассивную антенну Фитотроника мг МГ-08», предназначенную программировать воду для полива. Технология производства «Фитотроника» относится к новым информационным технологиям, основанным на самых последних достижениях физической и биологической наук. Фитофтороз – самая распространенная и трудноизлечимая болезнь посленовых, в частности томатов. Это грибковое заболевание вызвано микроорганизмом фитофтора инфестанс. Болезнь прогрессирует быстро, и можно за несколько дней лишиться всего урожая. Несколько лет у нас уже теплица, выращиваем мы помидоры. Все прошлые года помидоры болели фитофторозом, болели, пропадали. На помидорах фитофтора, боремся с ней, я вообще ее победить не могу. Но решение есть. Профилактика фитофтороза с помощью инновационной разработки Фитотроника МГ-08. Клетки всех живых организмов имеют собственное электрическое поле. Оно переменное и колеблется с определенной частотой. Изучив частоту колебаний Фитофтороинфестанс, мы сконструировали антенну, способную перенастраивать молекулы воды на те же частоты, что и сам грибок. Чтобы понять, как работает данная антенна, давайте чуть глубже проникнем в суть воды. Молекула воды представляет собой диполь, то есть с одного края у нее преобладает отрицательный заряд, с другого положительный. Одна молекула отрицательным краешком может притянуть к себе другую молекулу за ее положительный край, так формируется структура воды. Среди меняющихся форм можно увидеть стабильное образование, кластеры. Именно в этих структурах хранится информация, запечатленная водой. В эти кластеры антенна и вносят информацию о нужной частотной развертке, разрушающей грибок. Для удобства восприятия визуального эффекта, мы изменим цвет воды на темный, где кластеры воды пока не содержат защитной от грибка информации, а затем поместим в воду антенну. Находясь в контакте с водой, фитотроник переизлучает естественное электромагнитное поле Земли таким образом, при котором молекулы воды начинают колебаться с частотой грибка. Так кластеры воды получают защитную информацию. Встречаясь с грибком на его же частоте, молекулы воды вступают с ним в противофазу и тем самым нейтрализуют его колебания. Грибок погибает. Именно таким образом структурированная вода побеждает фитофтороз. Пассивная антенна фитотроника МГ-08 может работать в любой емкости до 200 литров, а также может использоваться в аквариумах с рыбками, так как структурированная вода менее подвержена замутнению. Устройство опускается в воду, вода заряжается в течение 8 часов. И постоянно поливаем помидоры этой водой. Как видите, фитотороза нету. В этом году хороший урожай. Фитовторы не наблюдала. Приобретайте антенну Фитотроник МГ08 на официальном сайте www.volconv.com.